Карандаши так карандаши, но пока ротаны он там на удочку у меня не клюют Приехал на велике, блядь Купил себе велик, блядь чтобы пешком не ходить Вчера ездили на Уй, я там видео снимал Но снимал тупо, когда еще лодку я накачивал Потом у меня настроения не было снимать дальше видосы, памяти мало было Короче, я вчера поймал там щучку примерно на килограмм где-то Сплавились километра на три вниз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 пока с братом по телефону разговаривал не, не, не смог заснять на спиннинге солнце уже село плескается со всех сторон щуки блять вон волны идут там волны идут ладненько пробую еще ловить еще минут 23 с порыбачу и съебаюсь только ребята отошел с одного места поймал вот такую семисотницу закат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 не больше Вот такие дела Нажми там на паузу и сфоткай меня Так, ребята, поймал вторую щучку Короче, метров 200, наверное, сплавились Короче, он сеть нашли В ней был налимчик небольшой такой Грамм 50 и вот эту щучку взял ну, это до килограмма, наверное, щучка Это у меня уже вторая сеть А, давай еще фотку Нажми, паузу. Так, ребята, вот поймал третью Но это уже где-нибудь кило 500, кило 700 Третья щучка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 Та же самая. Ладно, всем пока. Вон, там четыре. И это пятое. Ну чё, ребята, вот и Пашкина щука. Первая. Ну-ка, ваше впечатление. Пиздец. -то. А, борода нахуй, а не пиздец. Слушай, ты охуел. щуку из-под выловил. Ебаная сука. Ну, хорошая щучка. Ебать, то лзя с подводной лодки! Ой, ну, Я, короче, вытаскивать не буду. Я сейчас буду кидать рыбач. Хорошо, вот это пашка Ну покажи. Килограммовая. Че небольшенькая? Нормальная щука. А у меня опять так и есть. Вот Пашка поймал третью щуку. О, а во! А, а вот. у меня пять. Я сейчас оторвал, короче, свою снасть. Ребятки, в общем-то, подплыли вот к вот этой речушки. У меня, короче, сейчас щука килограмма на 3 сошла. Пашка вот поймал окуня сразу же. Второго покажи еще. Двух штук окуней он поймал. У него уже три щуки, короче.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 Всяко, да вот пашка поймал треху походу ну-ка подними-ка покажи покажи я целиком ну, повер... не поверни бочком не так в две руки возьми ты Вот здоровая, выхаешь ну трешка может два два с половиной блять а у меня сегодня такая же ушла еще больше было пятерка Вроде бы как Такая вот щука. Пашка поймал. Крокодил. Килограмма два с половиной, может три. Ну почти три. Думаю не три. Выпрыгнул на берег, заснял. <смех> Нихуя ты не заснял, давай. Так она раз там была. Давай фотку. Я бы я это не заснял. <смех> Шесть щук, короче. Ну ребятки, вот они мои 6 щучек по сравнению с пачкой майский чай. Майский чай вообще по сравнению, не майский чай. Кило 500, кило семьсот щука каждая. Такие дела.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 И солить. Вот они мои. Щуканы. Не знали, какие крокодилы, блядь? Фишерман Манхунтер представляет охоту на рыбалку. <laughs> на щуку, бля. <laughs> Итак, сегодня снимаем взвешивание пойманной рыбы. Ой, блин, крючочек. Короче, первая щучка пошла. Видно же? Mm -mm. Ну, видно, палец убирает вспышки. Видно? Да. Кило 345. Так, оп. Сейчас ебанется. Не пишет? Пишет. Вторая щука.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 Yeah. Валера, ты как туда забрался? Дурачок, блядь Валериан Скажите, что-нибудь Залез в рыболовный садок Ой, распиздя, любитель рыбы Ой, дурачок, блядь А колбаску кушать Я колбаски принес, извини, что, блядь В 12 ночи Валерка, давай, давай, давай. Молодец, вылез. Валерка, обосрался, блядь. Ой, бедный. Итак, ребятки, сегодня 17 -го года, 3 сентября. Нахожусь на РТШ. Приехал только рыбачить. Вот с такое вот место. Там он, Катер Морозовский стоит. Вон там. Вон там. Вон. Видно, может быть. Вон он. Вот он. Вот Короче, буду пробовать ловить щук. Встал на якорь. Сейчас вот сачок распутал. Поставлю его на место. На законное. Место. Сачковое. Вот сюда стоит, дежурит. Эх, два дня не рыбачил после той рыбалочки. Помните? 31-го, когда я был на рыбалке с Пашкой. Вот сегодня почти в том же месте. Но попробую. Пашка что-то мне не позвонил, наверное, на работе. Такие вот дела. Время уже 12 час дня. Все, всем пока, ждите отчет. Итак, ребятушки, вот эту вот блесну я купил позавчера. Добавил к мне еще вот этот тройничок. Сейчас поймал вот эту вот щучку. Примерно она шуграмм 500. Небольшая. Вот она первая сегодня. Такие дела. Сейчас мы ее вытащим. Отсюда. Она, блять, даже эта. через сачок пролазит. Кидывай в садок. Ладно, ушла в садок. Все-таки он наебывает. Все. Поймал вторую, ребята, щучку. Проплыл буквально метров двести. Короче, у меня там сход был один возле первой. Потом вот здесь вот возле кустов тоже сейчас под куст кинул так просто на отвес взялась килограмма на полтора наверное. Ну слабенько взялась без проводки, короче, не заглотила даже и сошла. И сейчас вот тоже пятисотницу попала. Сегодня что-то мелковатые щучки. Так, все, дальнейших отчетов ждем. Вот, ребятки, третью поймал. Вот она. Бляжить. Что-то они маленькие сегодня, блядь. Ну видите, какой вал, блядь. Вообще заебывает этот вал. Пиздец, короче. Рыбачку. Итак, ребятки. 6 часов. Спустя пять часов. Поймал еще щучку. Короче, волна была пиздец какая здоровая, бля. Я, короче, гонял до этого, до Рэба, хотел в рыб заехать, нихуя не получилось там, короче, речка увенькая, раз мелкая, два. Короче, волна вообще хуево мне все давала, короче, рыбачить. Сейчас вроде бы все нормально, штиль такой вроде. Вот щука вообще покоцанная. покотцовал ее кто-то, бля, сейчас я ее достану. короче вот у нее покоцаное место видите с этой стороны и с этой стороны видите какая ну щука так приличных размеров около кг вот поймал ребятки пятую щучку чуть вытащил килограмма на два видите, как она прыгает, дура Ладно, все, паузу нажимаю. Вот, ребятки. 3 сентября поймал щучку. В том же самом месте, где, где по-моему, 31-го, 31, да. 31-го. Вот как попалась. Видите, да? Вообще четко. На ну, полки ложницы где-то. Вот отсюда вытянул. Такие дела. Ох, она дергается Оторвалась нахуй. Ну, ничего страшного. Дура только заморялась. Вот, ребятки, вторая. Ебать мой хер. Пусть часа три, наверное. Сейчас посмотрим, как она попалась. Был дождь, короче. Я одел супер-пупер видите как забагрелась и во рту у нее вот такая вот Бякушка. Карандаш, блять, грамм на 150. Отпускать не буду. Спустя еще часок поймал третью чурогайку, такую же, как вторая. Такая же самая маневрация. Потекал ее. Даже не знал, что она попалась. Возле берега. Вот в этом окошке прямо вот сюда вот так. А, Что-то я уже подзаебался, уже 7 часов доходит. Ну, тут осталось хули 2 часа порыбачить. Может быть и будет вечерний клёв. Ни Нихера не ловится. Погода сегодня тоже херовая. Сейчас дождь шел. Второй раз уже дождь шел. Поймал, ребята, четвертое. О как. Там где утки сидят. Вот она пятая, ребята, желать в тюпу в самом конце. Вот она. Пятисотница. Хе -хе -хе. Добротная щучка. Пятисотница. Короче, у меня сегодня три таких. 500 граммовых И две. Получается грамм по 150 чурогайки. Вообще малые дрищухи. Там охотник метров 300 от меня охотится. Короче. Их там уже походу двое. И это. Не дают мне туда пройти. Я вон до того куста хожу, который на углу, вон тот, видите? Вот тень его, наверное, падает в воду. Вот он. Видите, вон до него хожу, а дальше не хожу, чтобы не пугать. У него там, короче, чучела в воде. Вот такие дела. Ладно, пятая щучка. 4 сентября 2017 года. Как мы умеем дергаться. Такая вот щука. Сучка. Фишерман Хунтер. Вот она, ребятки, шестая, но уже больше, чем те карандаши. Взял тут же, ну, спустя минут пять, наверное. все конец. Тот охотник, короче, уже за утками поплыл. На лодке. Вот, там, может, Видно. Справа булькается. Вот седьмая щука, ребятки. Было. Короче, штуки 4 охуенных схода. Одна прямо где-то до килограмма прям была такая. Тащил, блядь. Ну, короче, она сошла. С той стороны, короче, тащил. Это метров тридцать примерно. Возле берега моей стороны она почти была уже и ушла, короче. Такие вот ребятки. Вон мой пакет виднеется. Вон. Вот за пальцем. Видите, вот там точка мне до туда вот дойти. И будет уже темно. все Ребята, восьмая щука. Только закинул, блядь, сразу же. Короче, с середины. На середину кидаешь, она выскакивает. Вот, <смех> нормальная пятисотница. Девятую взял, пакет уже вон виднеется, видите, дождик пошел. Но ну, это такая небольшая грамм двести. Пауза. Десятая щука. Десятая, вот он пакет. Пауза. Вот мои сегодняшние. 4 сентября 2017 -го года. 10 черогаек Вот такой вот улов. Уже темень, блять. Фонарик на лобный садится. Хуёво, короче. Буду съебываться с рыбацкого места. В планах у меня сюда приехать со строгой. Здесь не такое уж и большое озеро. Не глубокое, мелкое. Я думаю, чурогайки можно будет потыкать на вилку Ха. вот такие дела, ладненько все складываю рыбку и пизду иду дома приехал на лесопеде туда сюда бля ну все ребятки вот такие вот дела такой улов дома еще может сниму 23 октября 17 года нахожусь на РТШ. Короче, уже часа три отплавал на спиннинг ни одной поклевки на щуку. Вот сейчас вылез согреться, блять, ноги охуели, вообще ноги замерзли, блять. Вот такие вот дела, ребятки. Ну там он залив замерзший уже пробовал или на троллинг, просто сплавлялся по дну, пускал силикон. Не буду говорить, что был удар. похоже что-то было. Так что считаю, что ничего и не было. Щуки вообще нету. Возле берега, блядь. Не знаю, почему хуёво так идет. Рыбалка у меня. Да. Всем пока. Думаю, что нынче я уже не поймаю на спиннинг щучку. Буду греться. Вот насолил за все лето рыбы. Щук. И вот в этом байке. Щучки-то маленькие. Ну представляете, какой бак Полный щук. Потом. Ну тут у меня мелкие вот что с речки были. Где я про то вам говорю. Сейчас вытащил их, уже вялю. Вот они вялятся. Высохли, без Ну, это вот пятисотницы, которые были на попер, когда ловил. Сейчас вот высушил. Жду, когда они чуть-чуть отсыреют. И будет вкусная щучка. Потихоньку съем за зиму.